Всем привет, друзья! Меня зовут Александр. Я являюсь партнером компании Total Life Changes, американской компании сокращенно TLC. Я хочу поделиться с вами своими результатами по применению продукции. В компании я несколько месяцев, и начал я использование продукта вот с этого чая, я с Ориджинал это Detox. Это чай, который применяется вместе с едой. Не нужно менять рацион питания – спортзалы, тренажеры этот продукт делает детокс и используя этот продукт я почувствовал сразу у меня улучшился сон у меня появилось больше энергии начал работать ЖКТ намного лучше чем раньше и вот это наш флагманский такой продукт, который дает мгновенные результаты после первого применения я почувствовал как работает продукт также мне очень нравится кофе Дель Гадо. Вот сейчас покажу. Вот. Есть кофе премиум класса, полезный кофе. Я раньше пил растворимый заварной обычный кофе. Сейчас я пью вот 1-2 пакетика в день такого классного полезного кофе, который дает мне энергию, у меня уменьшается аппетит. И за счет этого и я в том числе снизил вес и объемы. Вот за первую неделю этого чая у меня ушло... 6 сантиметров в талии и 2 килограмма я снизил веса э, кофе я потом добавил и мне дает энергию я всегда энергичен я не хочу э, днем спать раньше мне нужно было я уставал мне нужно было днем обязательно час-два поспать также один из любимых продуктов нрг витаминно-минеральный комплекс э, одна капсула в день выпивается и э, этот продукт сжигает жиры, тоже дает энергию, особенно вот когда нужно ехать мне в ночь, либо днем куда-то, рано утром, я выпиваю одну капсулу и мне не хочется спать. Кроме того, там много витаминов и минералов, и он очень полезный для нашего организма. И вот еще один из продуктов NutroBurst, жидкий поливитамин, который содержит 148 ингредиентов, которые попадают в мой организм. Один раз в день я выпиваю столовую ложку этого продукта, его хватает на месяц, и мой организм напитан всеми витаминами и минералами. Вообще, если подвести итог, вот используя все продукты, у меня появилась энергия, я снизил вес, тот, который мне нужен, у меня начал работать ЖКТ по-другому, я очень доволен. Продуктами компании TLC. И вам желаю, если вы смотрите это видео, просто взять и купить продукт у человека, который дал вам это видео, попробовать, как работают продукты, вы будете приятно удивлены. Потому что мои знакомые, с которыми мы работаем вместе в этой компании, уже сотни и тысячи людей получают очень классные результаты. Все, всем пока.